Я удачно зашла. Яблочко. Это все, что ли? Есть все-таки справедливость на свете. Что скоро вернусь? Заводь Ну все, поехал. Пока прошлый сезон оставил у Ивановых много вопросов. Да, Дон улетел. Он обещал вернуться. А если нет? Ну, чей пункт себе на язык, той. Пришло время получить на них ответы. Что ждет героев на этот раз? Приехал! Ивановый, Ивановый. Новый сезон. 6 февраля в 19.00. На СТС. На СТС.